Всем привет! Сегодня я запускаю уроки по батфайлу. Как создать батфайл? Первый способ это создать текстовый документ, переименовать его в .bat изменяется расширение второй способ это нажать клавишу win R, win плюс r и вписать рг вот спешите когда вы специально нажать надо окей Теперь и класса root, вот это самое первое и плюсик такой далее тут нужно найти бат бат вот мы тут создаем раздел shell new я уже это делал и тут создаем файл name и делаем бат Нажимаете ОК. Я даже сейчас вот это удалю. Удалю. Видите сейчас э, должно быть, чтобы нельзя. Вот у меня нету создать. Типа Батник. батник. Мы создаем раздел Shell. Дальше создаем строковой параметр обязательно. И он должен называться файл и name. Кликаем по нему два раза. Теперь.. Вписываем сюда только можно большими можно небольшими теперь обновить. и ну, надо несколько раз вот у нас появляется файл пакетный файл Windows а ну и да если у вас нет расширений нужно открыть проводник допустим ну или мой компьютер Далее сервис, свойства папки, но не, не на всех Windows можно так, поэтому панель управления. Потом панель управления. Это, тут нужно найти вроде вот производительность и обслуживание. Ну тут просто на по-другому. Это виртуальная машина. А тут нужно найти вроде оформление и темы. И вот свойства папки. Нажимаем. Будет похоже... На и мы опускаемся в самый низ. И показывать э, это не обязательно. И не скрывать расширение для зарегистрированных типов файлов. Нажимаем ОК. И теперь можно. ну давайте начнем. Э, создаем пакетный файл MS -DOS. Допустим, пусть будет название 1. Я создам папку, потому что я не подготовил. уроки по бат я создал и протаскиваю это сюда советую скачать текстовый редактор надпад плюс плюс а ну редактор реестра можно закрыть и открываем надпад плюс плюс нужно подождать если у вас не очень можно Первое, что это надо сделать, поставить кодировку бач, если у вас новый нет бат. Второе это кодировки, кириллица и Оймсем шесть шесть. Я рекомендую эту кодировку, потому что она поддерживает русский. Ну, ладно. Начнем. Первое, что надо писать, это собака Эха ну, если вы хотите, чтобы вот, не было видно всяких таких подробностей, ну, вот какие команды вводятся, допустим, допустим, это, ну и так далее, эхо, привет, привет. Команда э, не делает вот этих всех надписей лишних ненужных. Второе, что мы создаем, это цикл. Ну, хотя можно и без него, я советую создать цикл. Он может называться по, как угодно. А так, я прорвал видео, потому что, ну, ну, короче создаем любое название меню желательно без пробелов могут быть или иначе ошибки второе а ну в этом видео мы создадим кстати простенькую простенькую игру тут можно вот сделать так написать эхо потом скопировать я это сделал комбинацией клавиш Ctrl плюс C. Сначала я добавлю сюда точку, потом можно что-то написать. Ну, допустим, сейчас можно сделать. Ну что можно сделать? Ну, можно, короче, что-то сделать. На батниках, конечно, много чего не сделаешь. Но давайте э, создадим эхо. Допустим, э, тут будет, ой, тут будет, э, вот сейчас вот. Сначала что я сделаю, это вот э, сделаю такое типа. И если у вас нету нету блокнота, тогда вы пишете, ой, надо пада плюс-плюс, тогда вы пишете «Welcome to the...» Хотя можно и без этого даже, но я напишу... Ну, вы пишите на английском, если вы не поменяли кодировку. У меня кодировка, если поставить а, вот это, КХКП1251, КХ, не работает, поэтому я ее не ставлю. Ну, я тут напишу «Добро пожаловать». «Добро пожаловать во что?» Ну, допустим, начнём первое видео с вирусов. Ну, вы не создадите такой мегавирус, это будет небольшая шутка. Хотя, я не вирус, а в разговорник. Не знаю, как назвать больше. Ну, я протяну вот так вот, и, и в следующем видео я покажу, как э, улучшить интерфейс. Тут мы ставим паузу паузу и клинскрин. Я в первый раз записываю такие рода типы поэ видео, поэтому могу нервничать. Немного, ну, чтобы сделать какую-то ошибку. Ну и теперь можно написать, допустим, эхо в кобочках один равно привет, а два равно привет. А кстати, что, ой, то есть пока, что делает команда эхо? Эхо а, я буду показывать, например, командные строки. Если вы напишите эхо, допустим, привет, тогда это отобразится тут на экране. Видите, привет. Можно так все что угодно писать. И оно отобразится. Далее как сделать так то, что когда ты вводишь один, появлялось привет. А ну я забыл. Есть такая команда power. Давайте поставим power едва. Ой, это е 0 а вот е 2 Так сделать так, чтобы когда вы нажимали один или два было привет или пока можно этого не делать но я нажму для красоты далее пишем и то есть если а сначала Толь. сначала мы должны написать z потом тут можно все что угодно но я напишу var Равно. И тут, допустим, введите команду. Команду. И только тут я поставлю еще раз. Э, пишем если. То есть if если. Процент. Процент это обязательно. И далее пишите, чтобы написали тут. Ну, я написал вар, поэтому пишу вар. Далее пишите два знака равно, потом один. И пишем тут эхо. Привет. Ну, допустим, Тут будет я и потом чтобы сделать еще какую-то команду мы ставим знак <тизы> он есть на семерке э, вашей клавиатуры далее пишем тут эхо эхо и тут эм, пишем э, робот, допустим, можно компьютер, ну, я напишу робот. Привет. Далее то же самое. С if. Но мы делаем тут тоже, допустим и цикл на всякий случай далее пишем опять если процент процент 2, равняется 2. ну то есть это если мы введем 2 тогда мы скажем пока и нам скажут пока пишем тут эхо и я. Пока. Знак н. Можно так все что угодно запрограммировать почти шину, чтобы оно тебе говорило. И тут. Пока так. Эхо. Английская раскладка. Эхо. И тут. Робот. Пока. Далее опять знак end, пауз. и когда пауза проявим, ну нажмем любую клавишу. Можно поставить еще ну, чтобы не было на надписи для продолжения нажмите любую клавишу и c. Но я не буду ставить. Далее тут пишем exit. Далее запускаем этот файл. Тут добро пожаловать в разговорник. Введите команду 1. А, точно. Нужно поставить еще Gotu, по идее. Gotu. Меню 2. И тут получается тоже пауз. Сейчас должно все сработать, вот. А ну работает все, но. А мы забыли. Я забыл. Как сделать так, чтобы если вы вводили что-то не то? происходило э, то чтобы а вот почему э, то чтобы э, не выбросило если ли что-то другое тут нужно вписать не эхо а готу для этого э, я и делал цикл меню 2 пишем готу Меню 2. Готу. году это, оно обратно вот вернется сюда и начнет вот это опять писать все. Готу меню 2. И тут приписываем if not обязательно. И тут if not а, получается, если не а, один, тогда будет меню два. Давайте теперь... Ну, давайте теперь вводим один. А робот а, говорит привет. Но... И мы говорим привет. И чтобы было поудобнее, мы поставим тут так, чтобы был пропуск. Строк. Можно поставить две, три. Я поставлю две. Тут два знака Вен. Ну таки. И тут пишем эхо точка. И я напишу это еще раз. Эхо. Почка. И тут тоже самое. Пишем. Ну, можно вот так вот. Просто. Так. И пишем эхо. Точка. Вот тоже эхо точка. Запускаем. Пишем. Это какая-то ошибка. Ображим вывода команд отключ. А, тут э, забыл точку. И тут тоже точка. Введите команду один и тут появляется, ой, почему? Ага, эхо тут тоже нужно поставить. Вот теперь должно все получиться. Нажимаем один. А, сохранить, точно. Пишут то, что сохранено, но я же не сохранял. А теперь это же. Это же надо. Теперь запускаем. Один. Один. Без ошибок теперь. Робот, привет. Введите команду. Два. Пока. И когда мы нажмем любую клавишу, закрывается. Ну, думаю, этот видеоролик затянулся. Всем пока.